Север Валхалы ждет нас, братишка, Ты позабудь про портфели и книжки Срочно беги, купи клавую мышку За время Валхалы сотрешь их в хламишко Да, брат. Волхала, мой брат, уже под окном Ты должен зайти туда, это закон Искать как тому сервак не придется В бей в яндексе валька и сервер найдется Удача смеется и пушка точнется Зайди, окунись, по Волхале пройдись И новым контентом с друзьями делись Зови всех сюда, этот серв навсегда Е, да, брат Егор, устраивай с вами, все красиво играем ребята играем